Для очередного обзора «Таксист Чек» наш герой выбрал новый динамичный китайский автомобиль Хэвэйл F7. Позитивный таксист признался, что сам задумался о покупке этого авто, и поэтому с максимальной ответственностью подошел к обзору. Но покатавшись на нем долгое время, понял, что не будет этого делать. Ему же даже пришлось взять автомобиль второй раз, чтобы убедиться в своем решении. А бонусом ты узнаешь топ-3 китайских автомобиля от позитивного таксиста. В рейтинг вошли. Geely Atlas Про, Havail F7 и Chery Тига 7 Pro, которые ему лично удалось исследовать. Желаю приятного просмотра! Шереметьево, терминал С. 10 километров, 13 минут, 697 рублей. Первый заказ, шереметьева терминал С. Второй заказ, Шереметьево, терминал С. Два заказа подряд. 24 балла, выдаюсь приоритет. Год выпуска автомобиля плюс 7, брендик машины плюс 5. Платина плюс 5, рейтинг выше 4,95, плюс 4, эксперт плюс 3, подключен к своему парку позитивный таксист, активность 85, рейтинг 4,95, уровень Платина, тарифы комфорт плюс, теперь купить смену невозможно в Москве, но в Московской области еще можно, только не во всех городах Приглашаю всех водителей и курьеров Стать частью самого лучшего парка Для подключения к иондекс-такси. Позитивный таксист Напомню, что для всех первая неделя Без комиссии парка В этом автомобиле шумоизоляции нет От слова совсем О, Успею, нет, повернуть Даже вот под капотом слышно двигатель а -а -а -а. Ой -ой -ой -ой. Также шум в арках, в салоне если я еду на скорости выше 100 км в час, и когда общаюсь с пассажиром, то приходится с ним общаться на повышенных тонах. О, ко мне пассажир, потому что очень плохо слышно. Здравствуйте. 12 км, 13 минут, 481 рубль. сообщения ваш уровень в программе привилегий в этом месяце у вас платина наконец месяца вы накопили 12 510 баллов а рейтинг был 494 или развернуться мне простроил маршрут с главной улицы нужно было вот отсюда 8 километров 11 минут 447 рублей упал заказ в очередь потому что я забыл выйти с линии обычно я выхожу когда нахожусь на заказе КФ 1.13 24 километра 26 минут 955 рублей. Оставил даже чуть больше. действия камеры 14 километров примерно 20 минут 664 рубля проверка личности для проверки личности 15 минут пропустил много заказов отменен отменен пропущен пропущен пропущен пропущен пропущен отменен один заказ падал два раза подряд Домой 20 километров, 26 минут, 909 рублей Да-да, все, кнопка стоит у меня домой В город Троиц, хотя я живу в Московском Потому что так больше шансов получить заказ Раньше стоял в Апрелевку, но очень часто кидал в Одинцово я дома раз два три 4 пять шесть семь восемь девять десять 11 12 тринадцать четырнадцать пятнадцать шестнадцать, 16 17 девятнадцать, 19 20 один заказ из которых выполнил 10 заказов на сумму тысяч рублей проехал 293 километра на линии находился почти 7 часов Обновленный китайский кроссовер KVL F7 Доступен в России в четырех комплектациях Comfort, Elite, Premium, Tech Plus В моем случае Elite На переднем приводе оснащен турбомотором 1,5 литра Мощностью 150 лошадиных сил. Коробка передач 7-ступенчатая, роботизированная С двойным сцеплением мокрого типа Реально красивый, стильный, динамичный даже по отношению к тому же Cherry Tiggo 7 или Geely Atlas Pro, но я бы себе такой не купил. Да, когда я его увидел, все, я прям реально захотел его купить, но на нем я поездил чуть больше двух недель и понял, что нет, нет, и еще раз нет. Кстати, обратил внимание на то, что номерная рамка для, для того, чтобы закрепить госномер, не нужна. Колеса. 225 65 17 светодиодная оптика LED Premium Vision ну освещение хорошее пришлось поискать рычаг для того чтобы открыть капот Ух, вот он его надо вот на себя вот так вот Фух. на пневмоупорах Да, уже много пыли. Обзор боковых зеркал можно было бы сделать чуть больше. Повторители, электрорегулировка, обогрев. Ну и вот такой вот ключ. Кстати, очень сложно вытащить его. Это прям надо постараться. Ну, вытащить именно сам ключ. Какой же все-таки красивый. Не вижу выхлопную трубу. Четыре партроника. Так же, как и спереди, не нужен госномер. Не нужна номерная рамка для госномера. Камера грязная. Кстати, из-за вот такого небольшого стекла обзор заднего вида плохой. Да еще и вот наклейка. Дверь багажника на пневмоупорах. Шторка Крючок Плафон Еще крючок Докатка Даже вот здесь вот что-то можно положить Конечно, вот не хватает еще как бы сетки С этой стороны тоже самое вот, А вот и домкрат Но не могу не снять В этом автомобиле нет такого, что подошел. Он открылся. Отошел. Он закрылся. Нужно подойти. Ага. Почему не закрывается? Там срабатывает что-то. А. Я сегодня утром помыл автомобиль, и он уже грязный. Есть места, где еще тает снег, поэтому грязно. Что мне нравится, что переднее стекло, что боковое зеркало, даже грязную погоду, чистая. А еще пороги. В любую погоду они всегда будут чистые, благодаря вот, -вот этой резинке. Ого, так это не резинка, это пластик. Ну, Реально. Можно вот так вот прям садиться и не испачкаешься. Сиденье водителя с электроприводом в шести направлениях. Переднее сиденье пассажира с механической регулировкой в четырех направлениях. Комбинированные сиденья. Ткань плюс эко вот Здесь уже грязно. Ого, здесь ткань, здесь кожа, боковая поддержка, короткая подушка, реально, как и на всех остальных китайских автомобилях, хочется, чтобы она была подлиннее, потому что ноги подвисают вот в этих частях и устают. Все-таки нахожусь на линии больше 12 часов, но могу сказать, что за это время, сколько я вот сижу, я себя Э, чувствую комфортно так же как и посадка в этом автомобиле только для этого нужно будет сдвинуть подлокотник для того чтобы рука улеглась так чтобы я мог ее и опереть на подлокотник и держаться за руль с этой стороны тоже самое подлокотник с двойным дном два подстаканника но если сдвинуть подлокотник то <смех> многофункциональный руль кожаный толстый со срезом вот эта часть прям какая-то массивная подрулевые лепестки так называемые реле не дотягиваюсь хотелось бы чтобы были ближе и длиннее с этой стороны то же самое вот Пальцы дотягиваются еле-еле. Регулировка руля по высоте и по вылету. Изменение цвета прибора в зависимости от режима вождения. Синий. Красный. Золотой. Выбор темы, технологичный, модный, динамичный. Мне понравилась ручка коробки передач, прям вот ложится на нее рука, прям вот хочется ее держать кнопка старт-стоп, обогрев руля на руле, подогрев сидений, режим руля легкий, комфорт, спорт, так же, как и наверху, внизу тоже вот можно управлять климат-контролем. Двухзонный климат-контроль. Режим вождения. Эко. Стандарт. Спорт. Снег. Мультимедийный сенсорный экран немного повернут на меня, на уровне глаз. Хорошо отзывается. Блокировка экрана. Также можно его сделать через физическую кнопку. Надо удержать. Макияжное зеркало с подсветкой. Очечника нет. Свет. Здесь тоже. Мягкий. Здесь тоже. Уго, здесь прям как, как замж. Такая ставка прикольная. Здесь тоже мягкая, но фейк-прошивка да здесь жестко здесь мягко здесь тоже нижняя полка неудобная ох для того чтобы ставить блочок прикуривателя это нужно остановиться обязательно на ходу это не сделать Два usb разъема с подсветкой и еще здесь тоже вот есть usb разъем Педаль газа и тормоза находятся на разной высоте. Как же объяснить-то, а? Я вот когда сел, мне так было неудобно. То есть вот, я нажимаю на педаль газа. Мне нужно нажать тормоз. Но мне, вот, но мне приходится стопу тянуть прямо вот на себя и только после этого нажимать. А когда приходится дольше выдерживать педаль газа нажатой, то... Топа устает, у меня реально несколько дней прям не то, что болело, но я чувствовал, что вот в этой части у меня прям, ну, была такая боль, в общем, была боль. Вот это, конечно, меня уже достало. Когда пассажиры выходят, то упираются о коврик, ногой упираются и его стаскивают. О! и вся грязь летит под коврик. Мягкий подлокотник с двумя подстаканниками, два дефлектора с направлением воздуха, подогрев сидений, кармашек. И вот внизу под крышечкой это разъем USB. У пассажиров сзади регулируемая спинка по наклону. вот так ну или вообще до конца аренда автомобиля 2900 рублей плюс франшиза 100 рублей плюс 10 процентов от стоимости аренды это потому что я работаю через свой парк а не через их которым 5 процентов это еще 300 рублей и того 3300 рублей аренду за меня никто не заплатит, поэтому мне приходится все как-то вот снимать, можно сказать между работой. Последнее время работаю утром и вечером. Это такой рваный график тяжело, но так получается больше заработать кстати, если я открою дверь, то коробка передач переключится с драйва на парковку ага а, пойду парковка оплачу Да, да, все верно, присаживайтесь. Еще раз. 20 километров, 23 минуты, 2,750 рублей. 2 балла оплата наличными мне упал заказ в аэропорт Домодедово по всей видимости это ко мне туда я вообще не езжу но сегодня же воскресенье а это означает, что будут прилеты мне упал заказ в аэропорт Домодедово мне упал заказ в аэропорт Домодедово туда я вообще не езжу только Внуково, Шереметьево Ага, ко мне. Но ведь сегодня же воскресенье, и будут прилеты. Давай, давай. 2 апреля 11 тысяч 425 рублей. 18 заказов. По безналу 12 тысяч 207 рублей. Наличными 3 318 рублей. Расходы 4099 рублей. Комиссия Яндекс 25%. Комиссия Парка почти 1%. А вот и заказы. Кстати, после заказа в аэропорт Домодедово я взял заказ э, из Домодедова через час. Все, больше я туда... Не поеду. На линии находился 13 часов. Утром 7, вечером 6. Расход топлива я покажу в заметках. Дело в том, что этот автомобиль я взял еще 2, 2 недели назад. На нем поработал какое-то время и сдал. И взял снова. То есть я его брал с перерывом. 16 марта. Проехал 298 километров. Расход 1.4 заправился на 130 рублей. 17 марта 321, 10.6, 1575 18 марта 400, 10.1, 1689 19 марта 282, 9.3, 1170 20 марта 336, 9.7, 1519 21 марта 324, 10.2, 1695 Очень много заказов я не успеваю между заказами Что-то про автомобиль рассказать. Поэтому вот и нахожу такое время, что вчера между заказами сейчас, перед тем, как автомобиль сдать, а точнее поменять, я сейчас покажу то, что не успел. Кстати, я заметил то, то, что в последнее время количество чевых увеличилось. Раньше такого не было. Так, все, на улице прохладно. Надеваю И, и, и, и, и, и, и... -и, -и. Протру камеру заднего вида. Обычный режим. С динамической разметкой. Широкий угол. мультирежим. Такого я еще ни в одном автомобиле не видел. Очень интересно, есть ли в этом автомобиле датчик уровня жидкости омывателя. О, все закончилось. Датчика нету. Я не понимаю, почему во всех почти китайских автомобилях нет датчика. А, и еще. На таком же автомобиле HVL F7 в парке сломался моторчик для жидкости мователя. То есть автомобиль стоит в ожидании Нового моторчика Как я уже говорил вчера, я его помыл утром И больше с этого момента я не заезжал на мойку Он грязный Но вот окна и боковые зеркала чистые Все-таки хорошая аэродинамика у этого автомобиля Сейчас покажу, что сзади Жесть Вот я Ух ты, про что я говорил Вот все с ковриков летит Вот эй эй эй эй эй эй как только я начинаю движение на этом автомобиле, то двери а, блокируются автоматически. И в настройках эту блокировку убрать невозможно. И приходится каждый раз, когда подходит пассажир, нажимать вот эту кнопку. Но удобнее это сделать вот так вот. О. И еще двери закрываются не всегда. Ладно, закрылась. Вот. вот так смотришь на него и кажется сейчас как даст газу и Фью! но нет, такое ощущение что коробка передач не знает, не знает существование двигателя а он соответственно о ней Еду со скоростью километров 70 в час Нажимаю педаль газа Для того, чтобы сбавить скорость до 40 И после этого снова нажимаю педаль газа Но нет, нет, нет Ничего не происходит То же самое, если нужно развернуться на месте Был у меня такой случай, когда я Включаю заднюю передачу Нажимаю газ, не едет Нажимаю чуть-чуть сильнее газ Как резко поедет И я чуть не въехал в забор детского сада Что касается этих трех автомобилей Черри Тига-7 Pro, Жили Атлас Про, f 7 В принципе, я их уже расставил по порядку. Это точно бы я не взял. Жили Атлас Pro только для того, чтобы раздавать в аренду, не для личного использования. Реально очень хороший автомобиль. Прям, ну, очень круто рулится. Ну, а Черри Тига-7 Pro даже, наверное, не 7 Pro, а который появился недавно. Черри Тига-7 Plus. Вообще пушка гонка. Сейчас покажу, как это происходит в действии. Разворачиваюсь. Заднюю. Ну, ну, ага. А -а -а. Ну, долго-долго-долго-долго.